Что это у тебя за костюм такой, Сереж? I'm sexy and I know it. А шапочка у тебя есть? <laughs> Класс. <laughs> такой прикольный. У меня тут есть еще ничего по носу согни полосочку. Ну все ого, прямо секси And I know it Секс. Ну что ты готова? Давай я готова и хочу. Арбайтен. Какая агрессивная. Оргинаур, давай, Ката. Так, окей, хорошо. Что тут у тебя? Это праймер двухкомпонентный. Мне кажется, лучше купить одни нормальные перчатки, чем целую тонну вот этих говняных. Чего? Наоборот, так удобно поработала. Она вся в эпоксидке или в каком-то говне. Взял нормальные перчатки. Ну вот с ацетоном ее разъедают. с Может, надо было другие брать. Это же эти, как они. Ну, нейтрильные. А есть еще там латекс. А чем ты будешь есть может вам это было всполтать да совершенно верно но у меня есть специальная штука для взбалтывания это что это за треть сейчас Прямо как для блинов замес. Угу. Так и есть. Выглядит конкретно. Так вообще высокохудожественно там внутри получилось. Здесь, короче, это оба, это праймер, просто двухкомпонентный. Да нам сейчас это все замешивать надо? Ну вот так же. Там их надо смешать просто один к одному и все. А мы сегодня все используем? Я думаю, да. Но мы все мешать не будем. Я думаю, Пошли рисовать. Давай, я посмотрю, как ты это делаешь. Я думаю, а ты с этого решил начать? Я просто посмотрю здесь, как он. Слушай, а мы его не обмывали. в общем, лодку мы прогрунтовали. Получилось во. Устали сильно. Дина покрасила одну сторону, я покрасил вторую сторону. Получилось вот так. Это грунт. И сверху на него ляжет краска. Вот эта синяя полосочка, это мы ободрали аракал. И тоже прогрунтовали. И туда пойдет черная специальная краска. Вот так вот лодочка приобретает свои черты. Красотка. Ну и радар. А киль какой-то. Что это у тебя за баночка сидит? Это у обрастайка. Этот кран еще у нас перебивается. все. Короче, вот она вот такая красивая. Покажи этикетку. А я показываю, Там внизу медь находится, ну или ее там какой-то. Ты одну показываешь? Да, я сейчас одну, я думаю одной нам хватит. уже и покрыли первым слоем антиобрастайкой. Получилось вот так красиво. Ну что, Диночка, ты устала? А? Устала? Руки устают очень сильно от этой Дай. штуки, да? Дай. Ты вся в точечку, ты знаешь? Видела. И не только. У тебя очки прикольно, одни внутри других. Наученная вчерашним горьким Тут Чуть-чуть забыл, Да, да. Может тебе убрать этот стаза? Все. На ветру фигово, да? Довольная такая художница. Сразу видно творчество. Смотри, а? Пригодится. Вот тебе готов. Очень ты везучий Есть красочка Которой мы будем сейчас красить Полосочку Почему она не открывается? Да. Такс! Ну что, я не знаю, сколько нам ее нужно будет? Вот она 50 на 50. Вот столько или больше? Ну, давай пока столько. Ее просто нужно будет замешать. Сейчас здесь четверть литра, 250. То есть 250 сюда еще нужно так, чтобы до 300. До 300, ну, ну, до 300 до 300 с копейками. воды фиг знает сколько метров наверное 20 может даже больше у нас наш шланг который находится на лодке он метров 15 то есть его хватает тут вот ровно по длине лодки мы зашли в магазин и купили вот такие вот шланги и под них вот такие офигенные штуки из не знаю чего не сделаны из бронзы наверное латуни латунные а как ты знаешь но более, более оранжевая, оранжевая. А вот вот... Короче из латуни вот такие штуки мы купили И обычно они все идут Из пластмассы, а здесь именно Офигенные такие, просто крутые Давайте их сейчас соберем Итак Откручиваем, надеваем Вставляем Ой Это сложная система такая Офигенные вот эти штучки, они стоят там 3-5 евро, но это реально круто работает. Смотрите, здесь идет обжимка, но это стандартно, но это вот оно такое надежное. А теперь обратную сторону. Так, сюда все, у нас получился уже шланг длиной 40 метров, потому что каждая из вот этих вот была по 20 метров но это еще не все то есть вот они отлично держатся надо проверить под давление под давлением я уверен что здесь будет все в порядке но мы еще проверим потому что все люди ошибаются так далее вот эти вот наконечнички тоже сделаны из металла они а как не из какой-то фигни вот мы их так одну в другую вкручиваем у нас получается такой крутой переходник и вот эти идут со стопом Видите, то есть если идет давление И на них ничего не вставлено То они Закрывают и вода не идет Так, ну это мы делаем сейчас Для того, чтобы на обратную сторону Было удобно Подключить какое-то Какое-либо устройство То есть вот так вот мы это Это сюда Причем везде есть эти резиновые Уплотнители, клево нравится проба пера как в компьютерной игре так вот это вот наш Здесь проверяем если резиночка внутри но ну, резиночка есть так это кверху так Здесь даже есть ключ, но тут все руками зажимается. Так, проверяем. Так, вода есть. Отлично. Теперь берем подключение, делаем вот так вот эту штуку. Открываем, надеваем, проверяем. Отлично. Идем дальше. Второе соединение. Второе соединение. Это наш старый шланг вот с таким наконечником. Ну что, проверяем. Опачки. Ну, значит, переделаем. Выключить там, да? Вот у нас баллончики. Заправили три баллона. За три баллона мы заплатили 36 американских долларов. А, прикол здесь в том что в этом э, бутьярде заправляют только баллоны для лодок, которые стоят э, у себя. Если лодки стоят где-нибудь там на воде, то баллоны они не заправляют. И э, если вы будете заправлять, допустим, маленький синий баллон, я знаю точно, стоимость его будет 15 американских долларов на Мартиник, 18, 18 евро. А здесь, насколько я знаю... То ли 6, то ли 7 долларов, не помню. В общем, где-то вот так. То есть значительно-значительно дешевле. Место, где у нас хранятся баллоны, какая там ржавчина. Вот я сейчас взял кислоту, это гидрохлорик эсид. И сейчас я тут вот стенки, все. Видите, как оно отмывает. Ну, короче, сейчас я это все здесь намажу и буду ждать. Так, у нас следующая задача. Мне нужно отполировать винт, чтобы покрасить его специальной краской. Короче, вот у нас есть основная часть винта. Ну и вот сейчас буду его приводить в порядок. Видно вот эти раковины, наверное, кавитационные. Короче, это все фигня. Конечно, шуруповертом это все делать достаточно проблематично. Вот сейчас, наверное, возьму дрель, которая чуть помощнее. У меня есть еще такая же щетка для болгарки, но болгарка слишком шумная, я ее очень не люблю. Поэтому обычная дрель вполне прекрасно с этим справляется. Так, вот у нас получился вот такой вот, вернее, вот такая вот часть винта. Сейчас мы берем стинер. Это такая штука типа ацетона. Ну, в общем, вот так. А вот теперь ацетон уже испарился. И мы берем вот такую краску. Это именно для пропеллеров. И поехали. Так, поехали дальше. Как обычно обливаем это все синером, потому что да. когда я сверлил, может быть немножечко вдешки на нем осталось. Короче, ждем, пока оно все стечет, и после этого красим. немножечко пузырей. Но вот как ни странно, вот они все разглаживаются и уходят. Но мы еще это все покроем несколькими слоями. Доверяем. Что у нас здесь? Ну, вот это вот уже наверняка не отшкрябается, но может быть со временем, так несколько раз, если кислотой промывать, то будет нормально. А так, в принципе, чистый относительно рундучок для э, газа. Сейчас мы его сюда так, Этот газовый баллон одевается вот так, здесь такая жабка, она вот так нажимается, так. одевается сверху и вот так вот, чик, отпускается, все, баллон подключен. Ну, э, вот у нас прошел очередной день. Я, конечно, хотел бы вам показать, что мы сделали за этот день, но оно на камере выглядит совершенно неэффектно и совершенно не информативно. Я вам показывал в э, прошлый день, и вот вы видите, у нас лодка стоит без изменений. Но на самом деле изменений очень много Мы в эту лодку положили еще один слой антифолинга И еще один слой вот этой вот полосочки Которая идет по борту То есть э, я мог бы поставить камеру И мы бы что-то мазали черное по черным Но вы же понимаете, что видно это совершенно бы не было Поэтому я считаю, мы заслужили бутылочку пива И... А! Вспомнил! идемте покажу, что мы сделали такие. Короче мы же покрасили винт вы видели мы его погрунтовали вернее как мы его покрасили почистили и вот он у нас сохнет висит вот такими вот красивыми прямо как в обла сушеная ну и соответственно стоит сохнет вот эта вот штука и вот когда она высохнет а нужно еще, наверное, денечек. Для этого мы его просто соберем обратно. Но это уже, естественно, я вам буду показывать. Поэтому заслуженный отдых. Ну и завтрашний день покажет, кто где красил винт.